Здравствуйте! На дня получил плетеную леску Шимоно Кейрики. Размотка 150 метров, разноцветную. Как пишет, нагрузку выдерживает 7,4 килограмма. Вот так выглядит плетеночка коробочки упаковки. Вот она. В коробке еще идет вот такой буклетик, небольшой. Буклетик. И Еще вот такая скидочная пятипроцентная карта. Сама плетенка выглядит вот так. Вот она. Конец плетенки здесь этикеточка заклеена их фирменная. Шимано. Давайте мы сделаем краткий обзор этой плетенки. Действительно ли она соответствует тем данным, которые были заявлены в характеристики ее. Плетеночка тонкая. 0,13 мм должна быть. Но сейчас мы все это сделаем замер. Замеряю толщину плетенки. Толщина плетенки вроде бы соответствует заявленным данным. Это 0,13 мм. Ранее были завязаны два узелка на плетенке. И проверяем толщину плетенки на завязанных узелках. На узле маленечку не соответствует. 27 на первом узле, давайте на втором проверку сделаем. Узелки тоненькие и плохо видно. И на втором узелке получаем результат 0,28 миллиметра. и делим пополам, это получается 0,14 миллиметра. В среднем толщина плетенки соответствует заявленным данным. Теперь будем проверять разрывную нагрузку этой плетенки. Давайте теперь проверим данную плетенку. На разрыв нагрузку делаем вот таким приспособлением. Здесь весы. Узлов здесь нигде нету. Это без узловка в этом конце. И без узловка в этом конце. Плетенка отрезал около 60 см. И делаем первую нагрузку. Здесь у меня стоит обыкновенная катушечка, и постепенно мы будем ее подтягивать, и до тех пор, пока не разорвется плетенка. Итак, начали. 2 килограмма выдерживает пока. 2 700 держит пока. 2 800. 2 900, 3 120, 3 500, 3 600. Плетенка разорвалась. При натяжении 3 килограмма 600 грамм плетенка была разорвана. Посмотрим, где она порвалась. Как видим, порвалась возле без рядом. Сантиметра полтора-два где-то. И сейчас делаем еще второй замер, одевая без узловку на крючок весов. Два раза я прохожу по крючку еще здесь, на безузловке, и потом прохожу здесь. Раз, шесть, семь, восемь, сколько получится. И теперь можно затягивать его. Все, затяну. Все, и в этой стороне, где плетенка завязана на безузловке, она осталась целая Одеваю крючок, завожу в кольцо, одеваю на безузловку крючочек, и одеваю, наконец, конец удилище данного включаем здесь фиксатор защелка трещотки включаем весы и делаем вторичный замер данной плетенки на разрыв 2 200 выдерживает пока плетенка стала короче где-то на сантиметров 5 см. 2 40 выдерживает 2,60 выдерживает. 2,83 килограмма выдерживает. 3,19, 3,20 выдерживает пока. 3,50 выдерживает. Все, на 3 килограммах 550 грамм она разорвалась. Разрыв видим опять же. Чуть-чуть по длине теперь. Где-то миллиметр 25 мм от конца без узловочки. И вот оставшийся конец еще. Теперь опять завязывают на безузловку. И по-новому третий раз делаем замер. До включения весов плетенка должна быть расслаблена. Вот он, расслаблена плетенка. Включаем весы, пока они восстановятся на ноль. Вот. На ноль восстановились. Давайте я так поставим, чтобы лучше видно было. И делаем натяжение барабаном катушки. Включает решетку. 2 кг держит, 2,40 держит, 2,90 держит, вот видим 2,50 и трещотка маленько расслабивается. Подтягиваем дальше трещотку на барабане катушки. 3,50 держит, 3,60 кг держит. Всё. на 3 килограммах 670 грамм произошел разрыв соответственно плетенка стала меньше чем первоначально первоначально она была где-то 60 сантиметров со стороны весов осталась целая плетенка потому что здесь обновление все дошло а разрыв произошел другом конце без узловки где-то миллиметр 15 от конца без узловка произошел разрыв теперь данную плетенку проверим на стойкость окраски ее. Смачиваем водой белую салфетку и несколько раз проведем по плетенке. Как видим, данная плетенка как краски неустойчивая. Чуть-чуть остается цвет. Вот, зеленца чуть-чуть остается. Так что краска тоже не очень прочная. По эластичности она не очень скользкая. Чувствуется шероховатость поверхности ее. Конечно, она четырехжильная и полной эластичности не будет. Давайте посмотрим, как она будет работать на трение. Беру ножницы и ножницами попробую, за сколько раз разрежу ее. Три попытки на четвертой попытке разрезалась. Вот видим вот такое состояние данной плетенки. Как видим, после попытки разреза этой плетенки осталась вот такая ворсистость, что свидетельствует о хорошей стойкости к перетиранию. На ощупь руками плетенка вроде бы катается без скачков, что свидетельствует о нормальной округленности ее. Еще давайте проверим данную плетенку на соответствии с стороны производителя. На упаковке плетенки Шимано первые три цифры, которые показывают код производителя этой продукции, стоят цифры 022, что не соответствует стране Япония. Продукция, выпущена в Японии, будет обозначаться другими цифрами. Это смотрим в приведенной таблице, а именно начинается с 450 и так далее. Видим, что это подделка. В заключении можно сказать, что эта плетеная нить фирмы Шимано, которую мне прислали с этого сайта, не соответствует многим показателям, указанным в характеристике по ней на сайте официального дилера в России, с которого мне пришлось купить недешевую обманку. Стоит она 1050 рублей плюс пересылка. Это очень дорого. Плетенка не оказала своих Качество. На первой странице по указанной плетенке стоят все данные, которые не соответствуют действительности. Вот с этого сайта я выписал данную плетенку. Как видим, официальный дилер России, Шимано. Давайте пролистаем вниз и посмотрим по характеристике, в какой стране она изготовлена. Вот все данные. Страна производства Япон. Япония. Разрывная нагрузка 7,4 кг заявлено. Какую нагрузку на разрыв выдержала данная плетенка, вы сами убедились, кто смотрел это видео. Материал полиэтилен и вся необходимая информация по данной плетенке отображается здесь. Кто поступил нечестно по отношению к покупателю и протолкнул обманную продукцию, остается на его совести. Но я лично больше никогда не хотел бы связываться с недобросовестными продавцами, которые любым путем хотят обогатиться за счет покупателя. Здесь каждый решает сам. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.